Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его мнению, он наступит через полтора-два месяца. Николай Малышев подчеркнул, что большинство экспертов приходят к выводу, что пик заболеваемости будет в июне-июле. При этом врач-инфекционист добавил, что каждый день наблюдается все большее число заболевших. Однако эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы не были, цитирует малыш РИА новости. Раз идет разгар эпидемии, то каждый день количество заболевших будет больше. И к сожалению, количество умерших также будет нарастать, подчеркнул на онлайн-конференции врач-инфекционист. В Москве 16 апреля отмечается сокращение новых заражений. Но в целом по России пока рост заболеваемости продолжается.